И приветствовать мой видеоотчет по сезону лета. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить всех учителей и всех причастных к этому мероприятию. Скажу честно, у меня было по-разному. То Меня поднимало на волне эйфории вверх, и я не из того все практики, то кидала вниз, и я уже ничего не делала. На сегодняшний день я в сезоне осень, и очень благодарна за это вот некоторым феечкам, которые просто вовремя меня поддержали. Это вот Наташа Возненко, Вика Вострикова, Леночка Бакулей и просто вовремя подали свою руку, и у меня пришли такие осознания вот прям до слез, и ангелы просто развернули меня лицом к себе. И пришло понимание того, что прежде всего я тело духовное, и только потом тело физическое. Что в этой жизни надо не бороться, а просто все принимать. И счастье внутри меня, и все состояния зависят только от меня. И если я хочу поменять что-то в жизни другого человека, то внимание надо развернуть четко на себя и повышать свои частоты, повышать свои вибрации. Я не знаю, как это работает, но еще вот в канун буквально первого эфира осень меня ну, жестко качали сомнения. И я, вы знаете, вот действительно очень счастлива, что я выбрала этот путь и что сейчас я. Включилась в деятельность, что я тружусь, работаю, и очень многие вещи стали на свои места. И действительно, мое сердце просто становится легче от любви. Я желаю всем удачи в этом проекте и всегда. И я это ты, а ты это я.